Привет, друзья! Зима в этом году оказалась снежной, и это отличный повод показать вам проходимость и маневренность буровой установки по глубокому снегу на самодельном гусеничном шасси. Скажу сразу, что по этому пути я уже проехал на 131-ом и даже для него езда по такому глубокому снегу немного напрягает. На своем опыте я еще не встречал такого снежного покрова, по которому гусеничное шасси бутсует или не едет. Маневренность и уверенный ход сохраняется даже в таком глубоком снегу. Разумеется, колесному шасси тут этого поставить нечего. Друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, а также голосуйте лайками. Совсем скоро будут более подробные видео об бурении скважин на воду.